Всем привет! Компания Nagaso.ru. Закончили очередной монтаж Габо на Nissan Almera 1.6, 102 лошадиные силы или 105 К4М. Пропан. Баллон вместо запаски встает вровень с полом на 53-54 литра. В баллон будет входить 45 литров примерно. Установлен мультиклапан класса Европа. Полочка на место встает, идеально. Теоретически можно поставить баллон на 60-80 на литров, цилиндрический, за спинку сиденья, если нужен большой запас хода. Заправочное устройство в лючке бензобака. Переходник всем выдаем. В Перми на всех заправках переходник есть, в других регионах на заправках их нет. И если переходника нет, то вас не, не заправят. То есть в других регионах заправки какие-то немножко ненормальные вот в багажнике так все выглядит под капотом установлен редуктор под бачком расширительным то есть если фильтр грубо Менять то бачок две гаечки откручиваются, и фильтр без проблем можно поменять. Фильтр тонкочистки в свободном доступе, без проблем меняется. И газовые форсуночки. Комплект на данный момент это самый бюджетный. У нас в установочном центре бюджетный, экономный. Не знаю, кому как. А электроника здесь бренд Альфа Д. D39, а Китай это форсунки и редуктора идут чисто Италия. С электроникой, как правило, проблем нет. Завод-изготовитель дает вроде как гарантию 2 года. Кнопка пер переключения под ручником стоит. Вот так выглядит. На автомате. Альмера на автомате. Это двигатель. На автомате Альмеры тут кушают достаточно много Я так подозреваю, что расход газа Будет, наверное, литров 14 Плюс-минус Расход бензина у них не маленький. Двигатель 4 ступка Вроде обороты большие держит Будет ездить по трассе Пермь-Екатеринбург И Докприз бензина на данный момент Стоит э, с 4000 оборотов Но так подозреваю, что попросят или убрать его, или сдвинуть выше. А так, двигатель достаточно популярный, распространенный, установлено очень много, проблем не возникает. На этом двигателе гидрокомпенсаторы, регулировать ничего не нужно будет. Если хотите установить ГБО, пропан, метан, техническое обслуживание, ремонт, все у нас, приезжайте в компанию на газу .ру. Всем пока!